Шанс, твоя судьба, Твой шанс и ты Скрипачка, ведущая, певица, автор песен, участница городских мероприятий выступала в Доме правительства города Москвы. Сегодня для всех нас исполнит композицию под названием Конь. Ваши громкие аплодисменты. На этой сцене Маргарита Тимошенко. Конем навстречу девчонки красиво, да глаза с огнем. Вроде не шкура, вроде не чепушила, идет такая вся себя, ход распушила. Но я приосанился, тоже как бепавлец. Я тебя прокачу, я себя получу Я такой же, какой, я просто огонь Я тебя прокачу, я тебя не хочу Не такой ты какой, Он а большой огонь он большой огонь Я тебя прокачу, я себя Благодарю вас. Ваши аплодисменты. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Спасибо. Спасибо, Маргарита.